У меня один друг как сказал, блин, у меня так давно не было секса, а шишка горит. Шишка горит, кинуть палку, вы что, все под одним деревом придумали. Стоял, писал, было время накидал, да? Ну просто мы ж вам так не говорим, мы же не вуалируем, типа, пещера в огне. В берлоге тревога. Да? В меня год не кидали копье. Но... У меня есть претензия к женщинам, но не ко всем, а к конкретному виду. Э -э, смотрите, э -э, рассказали мне историю. У меня, значит, знакомый познакомился с девочкой в баре. Оказалось, она стриптизерша. Ну, фортанул человеку. Все, они поехали к нему, говорит, все, к сексу идет. Она говорит, секса не будет, мы с тобой знакомы всего один день. Он типа... Э -э, она говорит, ну, могу просто сделать нет. Просто! просто, Господа шлюхи, вы что, оборзели? Вы, вы что с козырей ходите? Алло! Ну... У нас это же, ну нормальных, это же, ну, венец секса, это фаталити, это автомобиль! Вот.